Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу презентацию продуктов компании Unitronics. Большое спасибо за посещение нашей презентации. Компания Unitronics создана в 1989 году. В прошлом году мы праздновали 30-летие компании. За это время более миллиона контроллеров компании были установлены во всех точках земного шара, во всевозможных проектах, оборудовании, машин и так далее. Сферы применения, где наиболее часто устанавливается наше оборудование, наши контроллеры, перед вами, не буду это повторять, продаем мы в подавляющем большинстве случаев через дистрибьюторов В подавляющем большинстве стран мира, как вы видите, у нас есть более 160 дистрибьюторов в 60 странах мира. Если говорим про Россию, то до начала прошлого года у нас был эксклюзивный дистрибьютор Клинкман. С начала прошлого года мы продаем напрямую сами, а также через сеть э, дистрибьюторов, реселлеров, которые мы значительно расширили в России. Э, нашим основным преимуществом, тем моментом, который выгодно выделял нас с самого начала, является тот факт, что э, наш девиз – это все в одном. Это говорит о том, что у нас практически всегда, и э, я более подробно расскажу, почему я говорю практически всегда. Все наши контроллеры имеют в себе ЦПУ и экран. То есть все это гораздо удобнее для пользователей, заказчиков, наших клиентов. И дополнительные моменты, которые выгодно выделяют нас от наших конкурентов, это тот факт, что наше программное обеспечение абсолютно бесплатно. И... Наша техническая поддержка считается одной из лучших в мире. Я предлагаю ее вам испытать. Пожалуйста, отправляйте электронную почту им support.unitronics.com и они отвечают буквально в считанные минуты. Причем есть у нас техническая поддержка на русском языке. Далее, на этом слайде вы видите основные сферы применения, где наши продукты, контроллеры используются наиболее широко, наиболее часто. Но если мы говорим в общем, то нет такой отрасли промышленности, в которой бы они не использовались. Я могу добавить, вот что ли, смотря на этот слайд такие отрасли промышленности как сельское хозяйство строительство и так далее медицина фармацевтика есть здесь и так далее в общем любая отрасль промышленности в которой требуется автоматизация это абсолютно все там используются наши контроллеры то, что, как я уже говорил, выгодно выделяет наши продукты от продуктов наших конкурентов, это тот факт, что мы предлагаем очень широкую линейку контроллеров, о которых мы более подробно поговорим в дальнейшем, мощное программное обеспечение, которое расширяется не только используется не только в наших контроллерах, а также в дополнительных продуктах, которые не так давно мы добавили на рынок, такие как частотники и сербосистемы. системы О них поговорим также в дальнейшем. И снова подчеркну еще раз, наша техническая поддержка, без сомнения, является одной из лучших в мире. На этом слайде вы видите историю развития, продук развития продуктов в течение 30 лет с 1989 года. С более простых контроллеров до более сложных. Вы можете прочитать те продукты, наши линейки продуктов, которые развивались в течение времени. Я бы хотел привлечь ваше внимание к последнему продукту Unistream PLC который был произведен, притворен в жизнь всего лишь год назад. Но этот продукт действительно является революционным продуктом для компании Unitronics в том плане, что это единственный пока и первый контроллер без экрана. Как я уже говорил в начале презентации, абсолютно все наши контроллеры включаются по экрану. Но, как я уверен, вы знаете, есть большое количество проектов в мире, где просто нет необходимости в, экранах, в экране. И э, вот в таких проектах, естественно, у нас возникали объективные трудности с ценой, э, потому что наши конкуренты, у которых были подобные продукты, естественно, могли продавать их дешевле, э, в то время как э, наш продукт всегда включает экран, а он, естественно, несет с собой дополнительную стоимость. То есть, принимая все это компания внимание, компания был принят, было принято решение произвести продукт без экрана, что и было сделано в прошлом году. Продукт линейки Unistream. Важно подчеркнуть, что экран программируется так же, как и в любом другом продукте Unistream. Но... Он выводится на персональный компьютер, планшет, сотовый телефон, в то время как в самом продукте экрана нет. Что, естественно, снижает его себестоимость, стоимость, цену и дает нам возможность конкурировать в тех проектах, в которых раньше у нас просто не было возможности конкурировать. На следующем слайде мы видим все возможные награды, которые мы получаем ежегодно от ведущих средств массовой информации в области промышленной автоматизации. В данном случае мы говорим о ведущем журнале в этой области, области Engineer's Choice, который каждый год, как вы видите, нам дается возможные награды. И по разным продуктам, которые мы постоянно разрабатываем, притворяем в жизнь, представляем на рынок. И каждый год, как вы видите, мы получаем от них всевозможные награды. Следующий слайд говорит о нашей поддержке Индустрии 4. Мы поддерживаем индустрию 4 полностью продуктами линейки Unistream. Мы поддерживаем основные протоколы, которые используются в Индустрии 4, такие как MQTT, SQL, FTP, SNMP, встроенный веб-сервер, возможность удаленного доступа через VNC. Довольно часто возникает такой вопрос, поддерживают ли ваши контроллеры Индустрию 4. Ответ, без сомнения, да, мы это поддерживаем на 100%. Еще один важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, смотря на этот слайд, это возможность кастомизации. Мы очень гибки в плане кастомизации, гораздо более гибкие, чем я с уверенностью могу сказать любые из наших конкурентов. Такой простой пример довольно много наших заказчиков ставят их логотип название компании на Алекстан, но этим не ограничиваются наши возможности кастомизации, они включают в себя и железо, и софт. Все зависит от ваших Требования, требования того или иного проекта и вот здесь я бы хотел действительно попросить вас не отчаивайтесь если это случается очень очень редко если вы не находите один из наших продуктов который бы на сто процентов соответствовал требованиям вашего проекта обращайтесь к нам обращайтесь ко мне напрямую и я практически уверен на сто процентов мы сможем предложить вам решение, которое будет вас устраивать. Далее. Еще раз мы подчеркиваем тот момент, что мы предлагаем одно решение все в одной программе. То есть если до последних пару лет у нас были только контроллеры, в настоящее время мы предлагаем как частотные преобразователи, так и сервис-системы, которых даже нет в, этом, в этой презентации, но если вас это интересует, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Все это связано одной системой, одной, одним, одной программируемой средой, что делает все гораздо проще, удобнее, дешевле для наших заказчиков. Эти продукты были добавлены. После того, как мы получили фидбэк от наших заказчиков в том плане, что гораздо удобнее покупать всю линейку продуктов, которые используются в том или ином проекте, а в подавляющем большинстве случаев разговор идет о контроллере, частотнике, сервис-системах. Если мы говорим о более что ли, серьезном проекте, более сложном проекте. Еще один слайд, который говорит о нашей полной поддержке индустрии 4. Вы можете увидеть на нем технологический процесс этой индустрии. И тот факт, что мы поддерживаем все остальные протоколы, которые имеют место в индустрии 4. Прежде всего, это MQTT, SQL и встроенный веб-сервер. Теперь перейдем к обзору продуктов. Мы предлагаем четыре продуктовые линейки. Unistream для реализации сложных, наиболее сложных проектов. Vision для менее сложных, но также остающихся сложными проектами. Samba для небольших установок и более простых проектов. И Jazz для простого управления PLC для Самых что ли простых проектов машин. Мы поговорим о каждой линейке отдельно. Вкратце, чтобы у вас получили, чтобы вы получили представление о каждой линейке. Любые дополнительные вопросы. С удовольствием вам отвечу. Обращайтесь напрямую ко мне. Посетите наш сайт unitronics.ru. Вся контактная информация находится там также. И если мы говорим по Unistream, имеет место две линейки продуктов, Unistream модулярный и Unistream встроенный. Когда мы говорим про модулярный Unistream, три размера экрана, 7, 10, 4, 15, 6 дюймов, это говорит о том, что нет встроенных вводов-выводов в этих контроллерах. Есть необходимость snap-in, как мы говорим, ввода -выводов, и возможность дальнейшего расширения через местный или удаленный адаптер на модули ввода -выводов. В конечном итоге расширение возможно до 2048 вводов-выводов. На этом экране перед вами наши модулярные контроллеры и Вы видите, что с задней части мы прикрепляем к экрану ЦПУ, воды, выводы и коммуникации. Спереди у нас HMI или экран. И после этого подключается адаптер. И возможность дополнительного расширения ввода до 2048. На этом слайде вы видите характеристики модулярного стрима. Не буду на них останавливаться. Все понятно. Один очень интересный момент. Возможность программирования продукта в линейке Winstream, язык программирования, называется Unilogic, на языке C не только в LED, но также на языке Си для тех программистов, которые программировать на языке C проще, удобнее, более знакомо. Перед вами контроллеры Unistream с встроенными на борту вводами и выводами. Два размера экрана 5,7 дюймов. Те же характеристики, которые мы видели ранее в модулярных контроллерах. И разница в том, что в задней частью у нас нет модулей вводов, выводов, а они встроены на борту. Расширение идет таким же образом, дальнейшее расширение. На следующем слайде вы видите характеристики Unistream Built-in. Они абсолютно такие же, как и модулярного Unistream. Останавливаться не буду. Интересный продукт, прошу вас обратить внимание, удаленные водовыводы. Это модули водовыводов узкие 12 мм. Коммуникация, связь идет через два Ethernet порта Есть возможность до 63 модулей водовывода подключения на один адаптер. Диапазон рабочих температур очень широкий, от минус 40 до плюс 70 градусов. Пожалуйста, принимайте внимание, что такие удаленные модули водовывода у нас существуют. И они предназначены для проектов, в которых есть проблема места установления контроллеров, модулей водовывода, в этом случае в шкафу. В этом случае такие удаленные модули водовывода действительно очень удобны и они пользуются серьезным спросом в довольно большом количестве проектов. Пожалуйста, принимайте во внимание, что такие удаленные модули мы предлагаем. Еще один слайд про Индустрию 4. Как мы все знаем, это очень важный, насущный момент. И важно помнить, что мы ее полностью поддерживаем. Причем поддерживаем основной протокол Индустрии 4 – MQTT полностью с точки зрения издателя, подписчика и брокера. С точки зрения языка программирования Unilogic это очень простой язык. Те из вас, которые пока не программировали в Unilogic, я очень э, советую начать. Вы сразу это поймете. Насколько это проще по сравнению с любыми другими языками. И э, из нашего опыта мы можем сказать, что время программирования в Unilogic сокращается до 50% по сравнению с языками любых из наших конкурентов. Ключевые особенности языка программирования Unilogic перед вами. Вы можете на них посмотреть, прочитать. Важный момент, который я хотел бы подчеркнуть, это возможность поддержки большого количества языков включая русский. Далее мы переходим на вторую линейку наших продуктов, которая называется Vision. Для сложных агрегатов, хотя, возможно, менее сложных, чем те, которые поддерживают продукты линейки Unistream, гораздо большее количество размеров экрана, от 2,4 дюйма до 12,1 Две подгруппы продуктов линейки Vision. Первое мы видим на этом слайде с встраиваемыми, встраиваемыми вводами и выводами. Вот таким образом выглядит контроллер. Так называемый snap с водами и выводами прикрепляется в задней части. И э, вот экраны перед вами. Характеристики контроллеров линейки Vision похожи на Unistream, хотя не э, на том же уровне, естественно, нет поддержки. Индустрия 4, расширение до 1000 года выводов, но подавляющее большинство фичеров имеют место. И я могу сказать из нашего опыта, что эти контроллеры очень успешно используются в большом количестве проектов по всему миру до сегодняшнего дня. Могу сказать, на таком же уровне, как и продукты линейки 3. Вторая подгруппа продуктов линейки Vision перед вами с более маленьким экраном, со встроенными водами и выводами и с возможностью расширения меньшее меньшее количество водовыводов до 512 или до 256 в самом маленьком контроллере. Я имею в виду размер экрана 2,4 дюйма. Характеристики Vision перед вами. Останавливаться не буду. Еще раз хочу подчеркнуть, пожалуйста, с любыми вопросами, я уверен, что возникнут вопросы после первой общей презентации, обращайтесь к нам. Ответим с удовольствием в реальное время. Перед вами сеть конфигурируемая с нашим контроллером линейки Vision. Мы видим SCADA на верхнем уровне, всевозможные утилиты на более низком уровне. Я уверен, что картинка понятна, останавливаться также в деталях смысла нет. С точки зрения языка программирования нашей линейки продуктов, забегу несколько вперед, Vision и по которые мы увидим через несколько минут, программируется на языке BusyLogic. Язык этот программируется в LED, тоже очень простой, удобный и удобный. Я могу только посоветовать для тех из вас, которые пока не программировали Vizilogic, попробуйте. В кратчайшие сроки вы сможете программировать без проблем. Вспомогательные утилиты, удаленный контроль. Дата, экспорт, SD, карточка, памяти, Union PC, сервер и многое другое. Теперь мы переходим к третьей линейке наших продуктов, которая называется SAMBA. Три размера экрана, 3,5, 4,3,7 дюймов. Важно обратить внимание, что этот продукт не расширяемый по отношению к тем линейкам продуктов, которые мы уже видели Юнистин и увидим. Сам не расширяемо, то есть все воды и выводы находятся на борту, около 30 водовыводов, но для большого количества проектов, машин, оборудования, станков этого достаточно. И у нас есть очень большое количество проектов, в которых Самба используется, причем корреляция обычно идет чем проще контроллер, тем более массово те продукты, которые на нем базируются, выпускаются, и самбо это очень хорошо реализуемый контроллер у нас в компании. Основные характеристики. Естественно, поменьше, попроще, чем те продукты, которые мы видели раньше, но достаточно для очень большого количества проектов, которые имеют место в промышленной автоматизации. И последняя линейка наших продуктов, наиболее простые контроллеры Jazz, текстовый экран, две линии. Характеристики перед вами для очень простых проектов, но опять же, в подавляющем большинство случаев, когда наш клиент покупает час, мы говорим о очень большом количестве. Приведу такой простой пример. Мы продаем тысячи подобных продуктов ежегодно в страны Африки, где они очень успешно используются в всевозможных диспенсерах, в основном молока и растительного масла. Так что... Обращайте внимание на этот продукт тоже. Есть большое количество проектов, для которых он подходит. Естественно, самый дешевый продукт имеет полную легитимацию для использования во всевозможных проектах. Все зависит от требований заказчика, от их целей, их проектов. Далее несколько слов о наших частотных преобразователях. Они могут быть однофазные, трехфазные. И, как я уже говорил в начале презентации, они были добавлены с целью возможности закупки нашим заказчикам не только контроллеров, но и продуктов, которые дополняют линейку во многих случаях или в подавляющем большинстве случаев ту линейку, которая, которая необходима для полноценного проекта. То есть контроллер-частотник сервис-системы. Если кого-то из вас заинтересует наша сервис системы пожалуйста, обращайтесь к нам. Новый продукт, недавно выпущен, с удовольствием отвечу, со всеми деталями. Перед вами технические характеристики наших преобразователей. Я думаю, все довольно просто, безопасное отключение крутящего момента СТО, очень важная характеристика. Буду рад представить дополнительную информацию. Как я уже сказал, частотные преобразователи были, и сервис-системы были добавлены для того, чтобы у нас была возможность единого комплексного решения для автоматизации. И э, это основная идея. Мы предлагаем общее решение, все в одной программе, в, едином, в единой программной среде, очень просто для заказчиков, клиентов, с точки зрения программирования. Есть э, возможность экономии большого количества времени, соответственно, вложения денег. И э, наши э, продажи частотниковой систем растут ежемесячно и очень быстро по всему миру. Что нового? Как я уже говорил в самом начале, новый продукт без экрана, революционный, можно сказать. Первый в этом плане Unistream PLC с виртуальным HDMI, с виртуальным экраном, который программируется точно так же, как любой контроллер Unistream с экраном, но экран выводится на Планшет, персональный компьютер, сотовый телефон. Характеристики абсолютно те же. Любые характеристики нашего, наших продуктов линейки Unistream. И в дополнение мы предлагаем экраны 5 и 7 дюймов BNC-клиент, на которую можно выводить картинку контроллера. Допустим, контроллер находится в недоступных местах, выводится экран на доступное место, и в нем вы можете наблюдать, управлять контроллером, делать абсолютно все то, что возможно при нашем обычном Контроллеры линейки UniStream, которые включают в себя экран. Просуммировать то, что мы предлагаем, и это является одним из наших основных преимуществ по отношению к любым из наших конкурентов. Это единое комплексное решение для автоматизации. Мы предлагаем широкий модельный ряд PLC, контроллеров и HMI, экрана, частотные преобразователи, сервосистемы. Все это предлагается в единой программируемой среде, и наша техническая поддержка, без сомнения, является одной из лучших в мире. Просуммировать последний слайд нашей презентации, мы предлагаем все в одном. Широкий модельный ряд контроллеров, которые покрывают абсолютно все требования, полный спектр частотных преобразователей, сервис-системы, исчерпывающая техническая поддержка и мощное и бесплатное программное обеспечение. Время разработки сокращается до 50%. Большое спасибо за внимание. Будем рады с вами сотрудничать. Обращайтесь к нам. Спасибо.